Наше физическое тело – это вся Вселенная, сжатая в одну форму. Каждая клетка обладает колоссальным количеством энергетического заряда. Но мы забыли, как этим управлять.